Энергия, сила, любовь, красота. Душа наполнена смыслом. Слова, слова летят, слова достигнут сердце В этом смысл. Сие возможно только Сердце к сердцу шля посылы, И, мягко говорить, ведь это не пустяк, Сие есть проявление светлейшей силы. Слова добра, стезя добра прекрасны, зовет к себе